Так, ну и что, переходим тогда к следующему вопросу о ситуации, связанной с проведением выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Да. Я прошу включить нам по видеоконференции председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии да, Виктора Александровича. Вот я действительно спасибо. Я просила, чтобы комиссия была в, со, в полном составе, поскольку очень важный вопрос и... и... Хотела бы, чтобы все это слышали, у нас состоялся определенный диалог для того, чтобы, ну, скажем, чтобы он был продуктивный, и работал на будущее. Но прежде чем заслушать, я сделаю свое сообщение, но прежде чем я его буду делать, мне бы хотелось... Да, я вас приветствую, Игорь Асанчиев, вся членов городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Я хотела бы сразу расставить некоторые точки на дыне, не все, но некоторые. Мы рассматриваем ситуацию, связанную с прошедшими муниципальными выборами. Хочу еще раз пояснить для тех, кто часто пишет, но не понимает, о чем он пишет, спекулирует на этой теме. Ни Центральная избирательная комиссия, ни городская избирательная комиссия города Санкт-Петербурга не является организующей комиссией по проведению муниципальных выборов. Если говорить... В данном случае это были региональные выборы, и городская комиссия Санкт-Петербурга впрямую отвечала за организацию выборов губернатора. По тому, как прошли выборы губернатора, никаких серьезных претензий в центральной избирательной комиссии, городской комиссии нет. К нам за все время практически не поступало ни одной сколь-нибудь, существенной жалобы, сначала вообще ни одной. Комиссия прислушалась к нашим рекомендациям, не стала быстро подводить итоги. Была такая попытка, но прислушались и дождались. Специально мы повели, что, пожалуйста, если у кого-то какие-то есть серьезные претензии по выборам губернатора, комиссия ждет, приходите, то подведение итогов она все рассмотрит. Поэтому все, что было, вот, собственно говоря, они рассмотрели и подвели итоги в среду. Было одно особое мнение со стороны членной комиссии Покровской. Мы его тоже очень внимательно изучили. Благодарю за то, что действительно предметная позиция. Но в принципе, никаких... Были какие-то определенные нарушения, были всегда-всегда. Компания не проходит идеально, но подвергать сомнению легитимность прошедших выборов губернатора нет. Когда высказывают претензии, что там вот... Скажем, очень высокий был, из-за высокого муниципального фильтра, не смогли ряд очень достойных кандидатов, были, не были зарегистрированы, это не претензия городской избирательной комиссии. Почему? Потому что, да, и в большей степени я считаю, что это претензия непосредственно к законодательному собранию города Санкт-Петербурга. У них была возможность снизить, и я направляла предложение и просьбу. Снизится. Это один из самых высоких муниципальных фильтров в стране. У нас, по-моему, только два региона остались. С 10%. Но законодательное собрание не сочлёт. Сочло, нужно это сделать. Поэтому то, что касается фильтра и, скажем, вопроса второй, который в Москве проявился ярко, это то, что порядка сбора и проверки подписей, каков он есть, таким образом. Так его придерживались, то есть они придерживаются этого законодательства, это опять не к ним. Это вопрос в большей степени к нам, поскольку мы сейчас и мы будем, во-первых, продолжать наши усилия по корректировке изменению ситуации с муниципальным фильтром на всей территории России, и то, что касается упрощения сбора и проверки подписи. То есть это претензии не городской избирательной комиссии. Поэтому в данном случае, поскольку... Все, по-моему, одна или, по-моему, две или три, не более трех точно жалобы, которые поступили уже после подведения итогов по выборам губернатора, мы все э, со, по своей линии отработали, и то, что сочти нужно, мы отправили э, в Следственный комитет, значит, э, это уже пусть посмотрит, да, но в любом случае это никак не э, подвергает сомнению итоги прошедших выборов губернаторских, поэтому я эту тему завершаю. Теперь переходим непосредственно к, самой, к выборам к самой муниципальной кампании. Несмотря на то, что городская избирательная комиссия да, не является на них организующим, несмотря на то, что итоги подводят и сами ИКМО, роль городской избирательной комиссии в процессе прохождения муниципальной комиссии она огромна. Еще раз говорю, прежде чем я перейду к своему докладу, и выступлению, я бы хотела дать возможность, у нас накопился ряд вопросов, прежде чем делать какие-то выводы, я бы хотела, Виктор Александрович, чтобы вы ответили на ряд вопросов. Вы или ваши коллеги, кто там вы решите. Первый вопрос. Пожалуйста, я вот несколько вопросов вам зачитаю. Если сразу не можете, значит, на, отвечайте на то, что можете, там вам, может, какую-то информацию подгонит к этому времени. Первое. Как вы считаете, в полной ли мере Санкт-Петербургская избирательная комиссия реализовала свое полно, свои полномочия по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов? Вот это хочу прежде, чем... Давайте давать свои оценки. Хотела бы услышать от вас. Как вы считаете, в достаточной ли мере вы и члены городсбиркома реагировали на события, происходящие в городе при проведении выборов? Только не надо длинных рапортов и отчетов по существу, коротко по существу. Как вы считаете? Я прям сразу вот несколько вопросов набросаю, чтобы у вас было время сосредоточиться и там, скажем. Второй вопрос очень важный. По какому количеству муниципальных образований или избирательных участков результаты определены на основании протоколов об итогах голосования с отметкой «повторный»? Сколько всего проведено повторных подсчетов голосов? Насколько весомые основания были для повторного подсчета голосов избирателей? Примеры. Контролировала ли этот процесс Санкт-Петербургская избирательная комиссия? Если да, то каким образом выявляли случаи намерения нижестоящих комиссий неправомерного ни проведения повторного подсчета? Вот пока достаточно, еще там будет ряд вопросов от меня, коллег. Но я просила бы, чтобы вы, по крайней мере, вот сейчас постарались сформулировать свою позицию по этим двум. Пожалуйста. Добрый день, уважаемая Александра, добрый день, уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, уважаемые коллеги. Но для того, чтобы сэкономить ресурс нашего времени и ответить больше на конкретные вопросы, я бы ответил сразу на первый вопрос. Я считаю, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия в полном составе, независимо от делегированных в эту комиссию членов комиссии от партий и движений. Мы все, что могли, сделали. Мы отработали с полной ответственностью, придерживались исполнения рамок федерального, регионального законодательства, решений Центральной избирательной комиссии. И, в общем-то, приложили немало усилий для того, чтобы э, все-таки муниципальные э, выборы состоялись и э, были э, признаны легитимными. Э, что касается, э, я понимаю, озера Долгого, так? Повторный. Рамб. Кто? А? повторными Значит. По повторным, Значит, у нас по информации поступившей в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию от избирательных комиссий муниципальных образований и содержащихся в системе «Газвыборы» При установлении итогов голосования на избирательных участках по выборам депутатов муниципальных советов или место 36 случаев проведения повторного подсчета голосов избирателей. Из них по трем избирательным участкам, это вот по озеру Долгом как раз, первичные протоколы об голосования для ввода в ГАЗ выборов представлены нам не были. А вот на двух избирательных участках, это Рыбацкая и Юнтала, в результате проведения повторного подсчета голосов, в итоге голосования не менялись. Поэтому Санкт-Петербургская избирательная комиссия принимала оперативно меры, и я очень благодарен еще и вам, Элесан, я благодарен членам центральной избирательной комиссии, которые прибывали к нам в Санкт-Петербург либо дистанционно помогали нам все же управлять этим процессом, хотя это было не так просто. Значит, и третий вопрос. Я хотела бы еще, извините, дополнительные. Да? Да. Вот по этим повторам, встретитесь лишним. вы причины как-то все-таки выясняли, в чем дело? То есть не просто вот что там, разбирались ли или или как бы приняли к сведению? Анализ какой-то есть или нет? Значит, у нас поступали обращения, значит, жалобы, и прямо на и самих избирательных участках значит, также присутствовала и общественность, наблюдатели средства массовой информации, представители и члены, в том числе даже с правом решающего голоса участковых избирательных комиссий. И вот на этой основе, конечно, требовалось провести Повторный подсчет. Но э, здесь э, особых причин нет, э, в смысле особых проблем-то нет. Другое, э, что вот озеро долгое у нас, э, Юнтало и Рыбацкое, э, здесь, конечно, э, так сказать, э, были волнения со стороны и кандидатов, со стороны представителей партий, которые ну, довольно шумно сомневались, особенно по Озеру Долгому. И вы знаете, наше решение, я очень благодарен Александру Юрьевичу Киневу, который по вашему поручению работал вместе с нами, было принято ну, неординарное непрактическое даже в этой практике никогда такого в Санкт-Петербурге не было что мы просто обязаны были изъять мешки с документацией в присутствии представителей заинтересованных партий, которые возмущала эта ситуация также поверх пломб, которые были там поставили пломб санкт-петербургской избирательной комиссии они сейчас находятся у нас здесь в Санкт-Петербургской избирательной комиссии под нашим контролем опечатаны стоят росписи всех представителей всех заинтересованных и мы готовы по решению суда если это потребуется выдать всю документацию все что там было изъято в полной сохранности без каких-либо я знаю о том что в прессе была информация о каких-то дополнительных бюллетенях, дополнительном каком-то тиреже. Но я вас уверяю, Александра, вот лично все, что там находится, все, что мы изъяли в полном порядке и доступа посторонних лиц, либо иных лиц недопустимо. Виктор Александрович, я правильно вот. поняла, да. здесь, что вы сказали, что по трем у вас даже первых протоколов нет, и вы не знаете, что это такое. Будьте добры, уточните. Или они что-то не, не, не так поняли, или вы не так сказали? А? По трем участкам. По трем муниципального образования озера Долга. Это 1814, 1821 и 1831. Нам не были представлены первичные протоколы. И ваши действия? Какие ваши ну, действия? Ну, наши действия. Какие? Э -э по ну итоговым хорошо. протоколам Я результаты хорошо. были введены в газ выборы. Хорошо. Я вас услышала про ваши действия. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста... По каким муниципальным образованиям или избирательным участкам зафиксировано нарушение требований инструкции ЦИК России о размещении данных в сети интернет о 10-часовом сроке ввода данных протоколов участковых комиссий в газ и интернет? Просто этот вопрос мне однократно поднимали, просили, чтобы вы это вот контролировали. Что вы сейчас есть можете сказать? Это очень важно. Я... Есть... Будьте добры, пожалуйста. Элла значит, сейчас для того, чтобы не разбегаться в цифрах и данных, если вы позволите, мы готовы письменно сегодня в рабочем порядке направить эту вам информацию. Ну, такой контроль голоса. Ну хорошо, направляйте. Да, я просто то, что можете сейчас скажите, если то, что не можете, направьте нам. Потому что я почему? Я эти вопросы, они не спонтанные. Мы, в принципе, отправляли вам э, мы, скажем, письма с просьбой, чтобы вы их подготовили. Но, наверное, не успели. Хорошо, следующий вопрос: нарушали ли указанный срок ТИП, на который возложены полномочия к МОБ были? Если да, то какие? Какие дисциплинарные меры, если они нарушали, к ним были приняты? На этот вопрос сейчас можете ответить или нет. По территориальным избирательным комиссиям, значит, да, да, у нас на да. ТИК-29, это Фрунзенский район, значит там действительно и в ходе подготовки к выборам вот пришлось принять самые жесткие меры и был уволен с должности председателя территориальной избирательной комиссии ее председатель потому что ряд полномочий которые были возложены от избирательных комиссий муниципальных образований на территориальную избирательную комиссию должным образом не исполнялись. Мало того, там было еще и административное взыскание, но по хозяйственной деятельности. Мы очень серьезно разбирались с этим вопросом, пришлось применить данную меру. Вот как раз, ну вы прям просто сами напросились, я как раз, ну ладно... Вот как раз эта ситуация нас очень-очень озаботилась, потому что по нашим данным, как раз человек, который отказался участвовать разного рода, человек с репутацией, который отказался участвовать в разного рода неправомерных действиях, собственно говоря, именно за это и пострадал. Я прошу, поскольку у нас были обращения, я обещала разобраться после выбора с этой ситуацией, что на самом деле я прошу, чтобы у вас, поскольку член вашей комиссии от партии Роста, была жалоба от партии Роста Алексей Викторович Березин, я бы хотела, чтобы именно он... Я сейчас дам информацию, что произошло, а он это прокомментировал. Вот у нас, скажем менее чем за месяц до дня голосования в ЦИК России поступило обращение в территориальной избирательной комиссии номер 29 Санкт-Петербурга с правом Это решающего не голоса не... Прокопенко Евгения Александровича, в котором он просил разобраться. Ситуация, связанная с освобождением от должности председателя указанной комиссии Серебряниковой Дины Рустемовны. Это решение комиссии избирательной Санкт-Петербургской, по мнению заявителя, является политически мотивированным, А Дине Рустемовну он характеризует как порядочную ответственного и компетентного председателя, который пытался противостоять давлению со стороны руководителей Санкт-Петербургской избирательной комиссии, главы администрации Фрунзенского района и одного из депутатов Госдумы. При этом, по имеющимся сведениям, данное решение Горизбиркома не было поддержано членами комиссии, представляющими ряд политических партий, имеющих фракции в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Однако, 12 августа решение было принято, и на освободившуюся должность председателем ТИК номер 29 назначен Островский Борис Александрович, который ранее недолгое время возглавлял ТИК номер 10 санкт петербурга В 2018 году оставил эту должность якобы по собственному желанию. Вот я с учетом вот этой информации, которая у нас есть, с учетом того, что вы сказали, я бы хотела выслушать все-таки кто Алексей Викторович, да, Березин, пожалуйста. Да, пожалуйста, ваша позиция. И мы да, пожалуйста. Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии, я хотел бы пояснить следующее. Я, к сожалению, отпуствовал на заседании, когда рассматривался данный вопрос. Смотрел это заседание по видеозаписи, выложенной на Ютубе в открытом доступе. Я находился в судебном заседании в этот момент по рассмотрению жалобы. Однако на этом заседании действительно только 8 членов 2014 Санкт-Петербургской избирательной комиссии поддержали решение об освобождении от должности председателя ТИК-29, единственная мотивировка этого решения, которая указана в тексте, она также прозвучала и на видеозаписи. Это с учетом выявления множественных недостатков организации работы Тика. При этом прозвучали лишь те недостатки, которые связаны с тем, что 25 кандидатов от партии Роста не были зарегистрированы Тика, на которые были возложены полномочия ИКМО. Однако этот вопрос председателям Тика выносился дважды на заседание Тика. Председатель Тика Серебренникова голосовала дважды. За за это решение, однако с учетом состава ТИКа, который формировала Санкт-Петербургская избирательная комиссия, почему-то половина состава эти решения не поддерживали, и в то же время Горосберком, э, соответственно, признал это бездействие комиссии, а не председатель незаконным, и зарегистрировал 25 кандидатов от партии РО. Единственная причина заключалась официально в этом. В то же время был назначен новый председатель, на которого в том числе возложены были полномочия на к двух окмо. На этой территории практически все представители в участковых избирательных комиссиях с решающим и совещательным голосом, якобы за нарушения были удалены из помещений избирательных комиссий по решению суда Фрунзенского районного, которые были приняты в отсутствие членов комиссии, в отсутствие самих э, членов, чьи якобы незаконные действия рассматривались. Э, на этом же территории 29-го ТИКа, где назначен новый председатель, э, фактически от 100 до 170 заявок, на каждом избирательном участке якобы проголосовали на дому, так называемое помещение вне помещения для голосования. Поэтому уже ТИКу Санкт-Петербургская комиссия сейчас после дня голосования по муниципальным выборам рассмотрела уже больше десяти жалоб, часть из которых признана необоснованными необоснов... и незаконными признана бездействие ТИКа. Поэтому говорить о том, что смена председателя привела к тому, что работа комиссии была нормализована, это совершенно не так. Это привело прямо к противоположным результатам. Алексей Викторович, спасибо. Я думаю, что мы дальше эту тему не будем развивать, не будем, потому что по... Понятно, позиция, ваша точка зрения, позиция, точка зрения Виктора Александровича, но мы это так не оставим, то мы продолжим просто именно. Потому что если человек, который честно исполнялся, долг пострадал, то, конечно, мы за него будем биться. Но давайте я не хочу делать предварительных выводов, мы очень предметно разберемся, потому что вот как раз-таки мы обещали, что ни одного. Скажем, члена любого уровня избирательной комиссии, который стоит на страже закона и выдерживает то или иное давление административное в сторону, когда принуждают на какие-то неправомерные действия мы будем отстаивать вот отстаивать до конца давайте разберемся по этому а, случаю потом отдельное дальше у меня следующий вопрос давайте продолжим сейчас несколько еще вопросов и я уже перейду к своему выступлению а потом уже обсудим так сколько сейчас адми... следите ли вы знаете ли вы сколько сейчас административных исков в судах об оспаривании итога голосования результата выборов по муниципальным выборам по какому количеству участков, по какому количеству муниципальных образований, Нет, по каким муниципальным образованиям больше всего исков, какие из исков имеют серьезные основания, которые могла бы поддержать своим заключением с точки зрения вас. Центральная избирательная комиссия, ваш вот на эту проблему, что вы сейчас видите, пожалуйста, можете сейчас ответить или тоже пока нет? Значит, всего с начала избирательной кампании, включая день голосования, судами Санкт-Петербурга рассмотрено 884 административных иисковых заявлений с требованием защиты избирательных прав граждан, из которых уже удовлетворены 307. Санкт-Петербургским городским судом в этот период рассмотрено 141 административное дело об оспаривании решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии, из которых требования удовлетворены по 24 административным делам. В день голосования судами было удовлетворено 25 административных исков об отстранении осп... от участия в работе УИК, удаление из помещения для голосования, 36 членов участников. Избирательных комиссий. Элла Исанна, суды, судами, все-таки здесь, если бы вы дали бы мне возможность все-таки произвести свой доклад, касающийся муниципальных выборов, это был бы один взгляд. А второе, я все же настаиваю и прошу 30 секунд, мне слово, возвращаясь к Фрунзенскому району. То что, сейчас пожалуйста. Озвучил, пожалуйста. то, что сейчас озвучил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии, мало того, это представитель партии «Роста», Партии Роста, которой мы всегда шли навстречу, и ваши указания, которые были поддерживать шестую партию, которая находится в парламенте, вот, я заявляю, что это носит пиар характер. У меня здесь присутствуют члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Совершенно не те вопросы были подняты. Совершенно не в том русле был совершен Алексей Викторовичем доклад. Он всего лишь является одним из членов нашего коллегиального органа. И я действительно теперь уже прошу вас взять под личный контроль расследование этого дела. И вы поймете, что там действительно были серьезнейшие нарушения, а они были в сторону совершенно иных лиц. При этом вот то, что сказал сейчас Алексей Викторович, 15 членов, 15 кандидатов, они прошли и стали депутатами. Вы понимаете, что говорю? Я услышала говорит? вас, я как раз слышу вас да. и заинтересована. У меня пока нет никакой позиции. Поскольку мы не разбирались предметно. Я подняла этот вопрос, поскольку вы сами его подняли. Э, не собиралась сейчас поднимать его. Но, коль, вы подняли. Я продолжила ту информацию, которую он сказал. Давайте я возьму это по контроль, Давайте объективно разберемся с учетом всех факторов. Если человек, э, скажем, если, э, ну, скажем, чтобы здесь не было никаких, э, не осталось никаких сомнений, э, э, скажем о том, что человек пострадал невинно. Да, давайте да разберемся, давайте эту тему закрываем. Да. Вот вы теперь про Прошу. суды. Вы сказали, что вы хотите доклад сделать или что, я не поняла. Нет, я хотел бы, чтобы ваше мнение все-таки сформировалось по в целом деятельности Санкт-Петербургской избирательной комиссии о порядке положения дел на муниципальных выборах в нашем городе. Потому что цифры, вот я даже, если позволите, несколько минут, даже цифры да сами пожалуйста, говорят пожалуйста. о себе. Мы заинтересованы, чтобы вы максимально исчерпывающую информацию дали. Пожалуйста. пожалуйста. Вот, э, спасибо большое, Александр. Э, значит, избрано 1560 депутатов. Из них 500, 959 избранных депутатов от партии «Единая Россия». 295 это э, в порядке самих движение. Вы понимаете, если брать процентное отношение, то этих партий, то 61,5% это сейчас в текущей, в э, прошедшей кампании, а в компании 2014 года по Единой России 7,7 и Далее. 259 избранных депутатов в порядке самодвижения. Значит, 108. Справедливая Россия. Если, это 6,9%. Если берем 2014 год, то их было всего лишь 2%. Они в 3,5 раза избрались больше. Следующие. 72 избранных депутата э, от э, КПРФ. Значит, 4,6%. 2014 год всего лишь 1,6%. Три раза. Далее, 31 избран депутат. Это ЛДПР. ЛДПР потеряла несколько своих позиций на 1,5%. А вот 81 представитель партии «Яблоко» — это 5,2%, и 42 представители партии «Роста» — 2,7%, то в 2014 году от данных партий не были ни один избранный кандидат. Но я бы говорил бы о том, что выборы были очень и высококонкурентными. Действительно люди боролись, действительно люди, так сказать, шла политическая борьба, это говорит и жалобы, это говорят суды, каким способом люди добивались этого, это пусть рассмотрят суды, законодательство и так далее. Но тем не менее, тем не менее, во все вопросы Санкт-Петербургской избирательной комиссии, ее члены вникали и старались держать максимально на контроле для того, чтобы не дестабилизировать общественно-политическую обстановку в нашем городе. Благодарю вас. Спасибо. Виктор Александрович, вы считаете, что вот это э, заслуга, в первую очередь, избирательной комиссии городсберкома, да? Вы считаете, ваши заслуги? То есть то, что произошло, это вы считаете, что я просто хотела сказать, что вот эти результаты, это в основном. Э, благодаря чему? Я говорю о том, что вот эти результаты э, говорят о том, что была э, высококонкурентная политическая борьба. Сейчас каждая партия, каждая заинтересованная выдвигали совершенно новые свои формы участия в избирательном Хорошо, процессе. А Санкт-Петербургская избирательная комиссия стояла на страже закона, исключительно на страже закона. Исключительное, я подчеркиваю. Спасибо. И в том, конечно, большое благодарность и вам, и коллегам из Центральной избирательной да комиссии. Уж чего там, ладно. И нам удалось все-таки Мы не будем привязываться к Славе. не зачем? Это ваша заслуга, пусть она будет ваша заслуга. Хорошо. Значит, ну и все-таки возвращаюсь к своему вопросу. Вот когда там по поводу административных исков в судах, сейчас можете ответить об испаривании итога голосования по результатам. Вот это вы все, что вы сказали, все, что сказали, да, больше нечего добавить. Я тогда вам дополнительный вопросик задам. Как Вы считаете, это нормально, что ИКМО обжаловали решение Вашей комиссии в судах? То есть, при том, ну вот, исходя из того, что ведь половину состава комиссии да предлагали, они, ну не только Вас, они, по-моему, там и на ЦИК, они там замахнулись, да, некоторые. Вы считаете, это как вот... Как Вы оцениваете вот эти факты? Я как, оцениваю, что как это Вы, вы считаете, что это следствие чего это? Но встреча высокой политической конкуренции и заинтересованности неких других сторонних лиц. Поэтому мы считаем недопустимым сейчас, Элла Александровна, мы работаем над тем, чтобы действительно реформировать избирательную систему нашего города. Она должна быть целая, едимой и неделимой. И стоять исключительно на страже действующего законодательства. Поэтому то, что происходило, ну что ж, происходило, будем дальше разбираться и и разбираться, так сказать, если в случае какие-то решения были приняты необоснованы, в том числе и судом, то тогда вплоть до расформирования комиссий. Хорошо, спасибо. Виктор значит, коллеги, есть какие-то вопросы, прежде чем там, да? У вас будет возможность неоднократно еще там, скажем, высказывать свои позиции. У вас, у членов комиссии, после наших каких-то сообщений, то есть мы ни в коем случае не лишаем вас права а, аргументировать свою позицию, а, высказывать неприятие нашей позиции. То есть мы достаточно, то есть рассмотрим создавшуюся проблему во всем ее многообразии. Поэтому я бы просила, да, пожалуйста, Александр Юрьевич вопрос, потом кто-то еще, еще есть? Николаевич, да, хорошо, да. Пожалуйста. Виктор Александрович, вы сказали, озвучили определенные цифры, в том числе раскладку по партиям. И вчера соответствующая информация в прессе появилась. Насколько я понимаю, все итоги выборов по муниципальной кампании в Санкт-Петербурге подведены. Значит, Александр Юрьевич, вы имеете в виду регистрацию избранных депутатов? Нет, давайте я конкретизирую тогда вопрос. Да. Газвыборы. По 12 кмо в, в графе о завершении выборов не стоит отметка ⁇ Избор ⁇ Что это означает? Это означает, что решение о регистрации избранных депутатов пока не состоялось. Значит, на этот вопрос я могу ответить таким образом. Из 110 КМО решения приняты в 106. По четырем избирательным комиссиям, значит, это ИКМО Константиновская, значит, заседание ИКМО запланировано на сегодня, сегодня оно будет уже после обеда, и решения все будут приняты о регистрации. Далее, Урицкий, Юго-Запад, заседание запланировано на завтра, на 26 число. По избирательному, по ИКМО номер 72, значит, мы знаем, что и публикация прошла, и заседание будет сегодня тоже вечером. То есть решение будет все регистрации приняты. Поэтому мы тогда закроем все, так сказать, а? не пойму. все результаты. А, да. простите, не прошло и 17 дней. 17 дней прошло со дня голосования, и, скажем, по-моему, вы вышли уже из тех строков, это, если, я, если я правильно понимаю, 10 и 5 дней. Так, а, где тут, тут это написано? Что-то, может, это, я что-то не так поняла, вопрос. как это... Вы выясняли, в чем проблема? Что они там делают? Почему так много времени? Это нигде, у нас такого никогда нигде и не было. 17 дней. Элла да. значит, нигде у нас не нарушены сроки по регистрации избранных депутатов. Значит, Что, 20? Ну, хорошо, хорошо, ладно. Виктор Александрович, а что это за процедура регистрации избранных кандидатов? Hmm? А, да, информация да, хорошо, значит, там все, ладно а, давайте а... я поняла пусть они у них там 10 и 10 да? ну только официальное публикование осуществлять не позднее чем э, через один месяц со дня голосования только такая? Мы совершенно говорим есть, о разных вещах. Ладно, все. Давайте, я поняла, я не хочу дальше эту тему поднимать, поскольку вы или не то понимаете, или не то говорите. Хорошо. Спасибо. Коллеги, еще есть вопрос? Николай Владимирович, пожалуйста. Спасибо, Александр. Ну, я, конечно, хотел как раз вот конкретно уточнить эту процедуру регистрации да, и возможное нарушение сроков. Но, честно говоря, значит, теперь я, если можно, Виктор Александрович, попробую такой небольшой экспромт, лингвистический анализ вашего сегодняшнего выступления. Потому что я, честно скажу, что я ожидал совершенно другого от вас вот очень надеялся так вот смотрите недаром же говорят да даже оговорки что называется по фрейду да они многое объясняют на вопрос о причинах повторов вы сказали поправившись потом но сначала вы сказали от особых причин нет потом поправились что проблем нет. Так вот, у нас все-таки складывается впечатление, а мы ведь получаем информацию не только официальную от городского избиркома, мы точно так же, как и вы, надеюсь, мониторим социальные сети, мониторим ресурсы, интернет-ресурсы, получаем жалобы, количество которых сегодня было вслух названо, и оно, конечно, должно ужасать. Но вы в том числе... Употребили такую фразу, оценивая выступление коллеги по комиссии, что оно якобы носит пиар-характер. Уважаемый Виктор Александрович, я не очень понимаю, вы неужели до сих пор не поняли, что пиар-характер носит любое публично сказанное слово... А для действий избирательных комиссий зачастую даже бездействие носит пиар-характер. И мы нахлебались этого пиар-характера по Санкт-Петербургским муниципальным выборам, ну, грубо говоря, выше крыши. И когда вы в качестве аргумента конкурентности приводите там, повышение... В процентном отношении количество депутатских мандатов муниципальных для партий, представленных в законодательном собрании, и говорите, что это свидетельствует о том, что была конкурентная борьба, ну давайте честно скажем, ну не в 110, конечно, да, но по крайней мере в двух десятках ИКМО боролись кандидаты не друг с другом. А именно эту борьбу были призваны обеспечить избирательные комиссии, а они боролись с произволом и беззаконием. И почему-то ваши сегодняшние ответы на вопросы и какие-то реплики для меня прозвучали, знаете, как носящий такой оборонительный характер от каких-то вопросов, пока еще даже не претензий, а вопросов Центральной избирательной комиссии. А я ожидал от вас наступательного характера на беззаконие и произвол всем известных уже наперечет. Ночью разбуди нас, мы наизусть вам назовем эти избирательные комиссии муниципальных образований, которые попирали не только Конституцию, но и вообще все мыслимые нормы, э, морали. Я уж не говорю про право. Ну вот я не знаю, это вопрос это или нет, значит. Но Виктор Альсан, дорогой, э, вы наш. Вот, все-таки вы как-то собираетесь всерьез дать оценки тому, что происходило, или вот будете пытаться сохранять честь мундира, причем даже не своего. У нас к вашему мундиру претензий нет. Сохранять честь мундира людей, которые творили беззаконие и беспредел. А, Решить. Уважаемый Николай Владимирович, э, я отвечу э, коротко, если можно. Я буду сохранять честь мундира всей избирательной системы Российской Федерации Санкт-Петербурга. Спасибо. Валерий Александрович, Ваш вопрос? Да и э, Да нет, хорошо. у меня нет, нет вопросов. Да, у меня маленькое выступление. Да, пожалуйста, бы, да? Валерий Александрович, пожалуйста. Я хочу сказать, что... Просто все вставить в упрек данной, данной избирательной комиссии города. Наверное, кто-то мало был. Я был председателем за избирательной комиссии миллионного города. И прекрасно понимаю все эти условия. И хочу сказать, без надлежащего обеспечения этих выборов, без надлежащего административно-териального устройства этого города, ни один человек, включая любой из нас сидящих за этим столом, ничего не сделает. Там надо проводить комплексную ревизионную систему. И я в этом глубоко уверен. А заплатки... Ставить новые на старые мешки в Библии, это описано, к чему это приводит. И вина не будет, и мешка не будет. В.ПУТИН. Абсолютно 150% согласна с вами, я думаю, что все коллеги согласны, именно этому вчера посвятили наше с вами обсуждение, именно что сейчас уже никаких заплатки не помогут, да, надо кардинально решать проблему системно, и с вашего позволения решите мне так. Да, разрешите мне свою информацию представить, и еще раз говорю, уважаемые коллеги, в Санкт-Петербурге у вас будет возможность, скажем, с чем-то согласиться, не согласиться, высказать свою точку зрения. Ну что, с чем я могу согласиться? Да, мы тоже так же. Я для корректного анализа ситуации, то, что произошло на нынешних муниципальных выборах, мы ведь очень, понимаете, мы пришли в 2016 году. И сразу столкнулись с тем, что вот это вот, как я говорю, родовая травма. Тут некоторые так обиделись, особенно Фонтанка, когда там я упомянула выборы 25 лет назад. Ну, может быть, не точно сформулировала. Там были, это, это выборы 25 лет назад, мы смотрели в архивах, смотрели те публикации, это были выборы в законодательное собрание, там были свои проблемы, но они другого плана, я об этом сказала. Родовая травма, мы имели в виду то, с чем мы столкнулись, мы стали анализировать, вот, Аналогичные выборы, которые проходили 5 лет назад, это от 2014 года. И, конечно, волосы стали дыбом. Вот когда мы это посмотрели, почему мы их анализировали? Потому что понимали, уже тогда задумались над тем, а что же будет? на муниципальных выборов, если не решить вот те системные пороки, которые сложились на муниципальном уровне в 2014 году. Вот я просто прошу прощения, если не так мысль свою выразила, если не дай бог оскорбила там, но ну, чуть ли не святые выборы 25 лет назад, там, да, которые в общем, да, я вот имела в виду в большей степени именно это. Сравнение с 2014 годом, что надо сделать было для того, чтобы не допустить того, что было... Аналогичных выборов в 2014 году. А что там было? Коротко, вот два слова скажу, да. Они сопровождались просто массовыми скандалами на всех этапах: назначение, выдвижение, регистрация, голосования, установление итогов голосования, определение результатов выборов. На всех этапах были массовые скандалы. Тогда предусмотренные законодательства в санкт петербурга досрочное голосование сопровождалось массовыми тоже скандалами. Но именно поэтому мы сделали все возможное, чтобы уже в этом году не было этого досрочного голосования. Почему? Да потому что там 28% избирателей в 2014 году как раз от того числа приняли участие в так называемом досрочном голосовании. Треть! 28%! В трех округах муниципального образования Сергиевское 2014 год составило 42 до 46%. Вот что было в 2014 году. Ну, просто на итоге голосования в этом году, тогда, в 2014-м, на значительном числе избирательных участков носили ярко, вообще просто аномальный, вопиющий аномальный характер, необъяснимый совершенно, в частности. Имели существенные различия отличия в явке избирателей на одновременно проводимых выборах губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных выборов. На ряде участков на муниципальных выборах тогда количество голосов, поданных за победившего кандидата, превышало число выданных избирательных бюллетеней, результат за кандидата более 100% и так далее, и так далее, и так далее. Я дальше не буду углубляться в 2014 год. Определенные выводы, определенные меры, то, что было в нашей компетенции, мы приняли, досрочку убрали проводили неоднократно, и ваше внимание обращали учебу, рассказывали, что, что надо предупредить, что не надо делать. И как, скажем, одна из больших к вам на ну, одной, даже не скажу, что просьб, предложений, даже требований, что было навести порядок в кадровом составе на всех уровнях. Те люди, кто были члены комиссии разного уровня, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях, освободиться от них, очистить к выборам 2019 года, это ваша компетенция. Вы формировали кадровую политику. 50%. Обновить состав, чтобы вот этого безобразия не повторялось. Оно повторилось. Если нам вас только такое количество члены комиссии, которые формировали, потом подают суд на городскую комиссию, это нормально? Это что за кадровая политика? В этом основной корень знал зла, потому что полная бездоказанность. Все сошло с рук. Ладно, там правоохранители, извините, не привлекли к административной уголовной ответственности. Вы от них не избавились. Вы сформировали такой кадровый состав, который нам, извините, вот такую, я не знаю, такие сюрпризы ежедневно выдавал, что мы постоянно вместе с вами сидели, разгребали днем и ночью эту ситуацию в наглую, откровенно, объясняя нам, что, что для нас для нас ни федеральная, ни городская сквязь, слова не имеет никакого значения. Мы сами себе здесь, у нас свой здесь хозяин, мы от него зависим экономически, административно, мы служим ему и будем делать так, как он нам сказал. И ни один там правоохранитель нас с этого не сдвинет. Вот что произошло. И это в первую очередь результат того, что вы должны были сделать и не сделать. Кадровая политика. Ну хорошо. Мы, вот несмотря на все меры, и тут мы к себе тоже претензии. Видимо, я не знаю, что-то мы... Я же не знаю, может, не так настойчиво востребовали. Хотя, я говорю, и уже анализ представили, и мероприятия там, и выезжали, и, и Булаев выезжал, и коллеги выезжали, и проводили совещания, и предупреждали всех. И обучение, что только не делали, но, видимо, что-то мы не сделали. Коллеги-то мы с вами вот в чем-то, да, вот не доработали, потому что городская избирательная комиссия, она все-таки не сработала так, как должна была сработать. Что мы увидели на старте избирательной кампании? Мы сразу увидели да, использование ряда противоправных приемов, аналогичных выборам 2014 года. Потому что сидели те же во многом и формировали эту политику, те же усиленные своей безнаказанностью многолетней. Что я имею в виду? Сокрытие информации о назначении выборов, воспрепятствование регистрации кандидатов. В частности, сведения о назначении избирательных кампаний для размещения в сети интернет представляют Санкт-Петербургскую избирательную комиссию не своевременно, с большой задержкой сроков. Как бы реагировали? Далеко не оперативно. В период выдвижения и регистрации кандидатов в ЦИК России поступали обращения о проблемах при подаче избирательной комиссии документов кандидатами. Но не менее чем в 20. ИКМО возникли такие проблемы. При этом в девять они были настолько серьезными, это уже по нашим данным, то что вообще ставили вопрос о возможности выдвижения и регистрации кандидатов. Именно тогда у меня возникла озабоченность, и я сказала, что если тогда что пойдет, то вообще надо рассматривать вопрос об отмене выборов тех или иных ИКМО. Просто об отмене. И я настоятельно рекомендовала вас использовать те полномочия, которые были. И чтобы на всех стадиях, скажем, если бы сразу были приняты должные меры потому тому в Сергиевскому, сразу, радикальные, наверное, многих бы это остановило. Но когда они увидели, что все сходит с рук в Сергиевском, еще там где-то, пошла цепная реакция. Цепная реакция. Произвол и безобразие. Когда нам пришлось прямую вмешиваться, хотя еще раз хочу сказать, Полномочия – это совершенно это параллельная система выборов. К нам она имеет очень относительное скажем, отношение, извините за тавтологию такую, но пришлось, потому что все равно все считают, что ЦИК за все отвечает. И еще раз хочу сказать, мы не снимаем себя ответственность. Только в дальнейшем, если мы готовы отвечать за все, мы поэтому и пакет предложений приготовили и будем отстаивать. Отвечая за все, у нас должны быть полномочия, чтобы мы могли принимать решение, а не действовать на грани фола. Наши представители... Не вылезали оттуда, простите, дневали, ночевали. Посетили порядка 60 и 110-60 комиссий. И ночью и там, и, я не знаю, в разные времена, когда возникали чрезвычайные ситуации. И стояли наши члены церкви перед закрытыми дверьми. И перед вообще непонятными людьми. Я вот, пожалуйста, вот по Сергиевскому, начнем вот это вот. Первая больная точка. Вот, пожалуйста, если бы вовремя были все члены комиссии, бы выезжали, Вовремя бы навозили порядок, привлекали бы правоохранители. Здесь бы поставили точку, наказали бы, освободили бы от должности. Я уверен, что многие беззадумились, увидели силу комиссии. Вот Сергиевская, пожалуйста, фотография. Здесь полный комплекс безобразия, абсолютно полный. Закрытые двери, подставные кандидаты спортивного вида и так далее. Вот они, кандидаты. Ну какой здесь процесс избирательный? Или давайте вот... Процитирую отчет нашей группы, вот высшей ВИКМО Екатерин Буковский. Просто вот зачитаю то, что наши ребята вот, ездили сотрудники. 27 июня около 12 часов группа из представителей ЦИК России город Сберкома. Вот и политических партий прибыли к зданию ИКМО по адресу Нарский просвет, дом 14. Было установлено, что входная дверь здания закрыта, а возле нее стояли люди примерно 12-15 человек, желающие сдать документы на выдвижение. Они же сообщили, что не могут попасть в комиссию уже несколько дней, так как пускают в здание по одному. Но к моменту открытия комиссии там уже находятся какие-то люди, якобы сдающие документы. Прием документов ведется ИКМО очень медленно. Полтора часа на одного человека, а в 13.00 комиссия закрывается. То есть по красненькой речке, пожалуйста. 25-26 июня представители ЦИК России дважды приезжали в КМУ красненькая речка и констатировали, что комиссия располагалась за железной, за железной дверью с небольшим окном, за решеткой. Покажите, вот видите, это вот прием документа. Представляете? Лицо избирательной муниципальной кампании в Санкт-Петербурге. Вы видите, что это такое? Да надо было проехать, посмотреть. Это допустимо? С небольшим. Вот вы видите, что это такое. Передавались туда документы, совались. Я иного слова не найду, совались. Перед дверью имелся небольшой тамбур, в котором помещалось 4-5 человек. Остальные потенциальные кандидаты вынуждены вылежать на улице. Дверь в к моду приезда членыцы к Шевченко вообще не открывалась, а прием документов велся через окошечко. Вот-вот. На вопрос, сколько кандидатов уже сдали документы на движение, получено. Два кандидата. Сначала движения прошло две недели. Два кандидата. Ну и так далее. Конечно, нам приходилось принимать жесткие меры. Куда деваться? Но вы же курировали раньше, правоохранительные органы работали с ними. Где? Где это взаимодействие? Где стражи порядки, которые бы вы привлекли и, скажем, на той стадии прекращали безобразие? Кроме того, что я знаю, что когда председатель... Как ее фамилия забываю все время? Долговая, когда вот... Он Светлова. Раз... Светлова? Светлова. Когда там... Справедливая Россия, кандидаты дежурили караулили, или возили долгом, чтобы, не дай бог, зная, что мог, могут быть попытки фальсифицировать там изменения, там, ну, скажем, скрыть мешки с, с этими бюллетенями, дежурили постоянно. Что сделала Светлова? Она ворвалась, ну, скажем, да, неправомерно вскрыла. Да. Кто ей помогал? Представители правоохранительных органов, Не, та, не, не скажем, или выносили кандидата Вместо того, чтобы обеспечить порядок, не допустить неправомерных действий со стороны э, председателя избирательной комиссии, потворствовали и помогали творить это беззаконие. Я, мы так это не оставим. Я думаю, что как раз материалы и федеральные правоохранительные органы по, будут на, нами уже часть направленная, направлены, чтобы и Генеральная прокуратура дала оценки действиям региональных правоохранительных органов. Вернее, без действия. Или действия направлены не на восстановление закона, а на потакание произвола. Вот, конечно, я э, мы не будем себя приписывать заслуги. Вы считаете, что это пусть это будет ваша заслуга, да. Ну... Пусть будет так. Да? Но вот в результате действий наших сотрудников совместно да, вот, кое-как возра... удавалось вернуть э, ситуацию, возвращать правовое русло. По пяти муниципальным образованиям ⁇ Академическое, Сергиевское, Екатеринговское, Ржевка, Самсоневское, где скрывалась информация о на назначении выборов, решением городской комиссии срок приема документов, конечно, был продлен. Ну, вообще-то, вот, честно говоря, я не знаю, слово «удивление» тут не подходит, я бы просто обескуражена была, что два ЭКМО, две ЭКМО, которые должны работать в одной системе с городской комиссией, попытались обжаловать данное решение, но суд отказал удовлетворение удовлетворения ИСКИ. То есть, вот это вот, то есть, это вот, кадровая политика ваша. После вмешательства ЦИК, ну, проблемы с этим, ну, были решены практически, но сколько воды утекло? Практически по всем. Мы это совместными усилиями сделали. По всем муниципальным образованиям, сгущение вот этого Сергиевского, пресловутого. С самого начала, я говорю, если бы была точка поставлена, не было бы этого безобразия. да. В отношении руководителей четырех ОКМУСа Сосновская, Сергиевская, ржевка Екатеринговский были составлены протоколы, вами были составлены административных правонарушениях по статье 5.3 КАП за неисполнение решения Санкт-Петербургской городской комиссии. Очень хорошо, за это вам спасибо, только мало. Только не так оперативно, как надо было, только не так настойчиво, скажем, выявлять другие, а не просто то, что уже на поверхности, когда уже все выпьют, и кандидаты и все. Также нас действительно вот обескуражили вот эти результаты, уже вот я вопрос задавал рассмотрение указанных выше протоколов административных правонарушений в мировых судах. За нарушение законодательства о выборах и референдумах, тут это, конечно, не к вам вопрос, но это вопрос вашей настойчивости. Вот э, что у нас, за нарушение доказательств в выборах и референдумах вносятся либо мягкие решения, так мягкие, совсем мягкие, да, не влияющие, по сути, на нарушителей, ну, погладили, слегка так административно погладили, либо Выносится решение, вынесение решений вообще затягивается до окончания избирательной кампании. В частности, по административным правонарушениям ну, штраф в одну тысячу, полторы тысячи рублей, а часть протоколов вообще не была рассмотрена до дня голосования. Вообще, до дня голосования. То есть, и ваши э, действия, ваше влияние на этот процесс э, не били тревогу, к нам не обращались, мы сами это выявляли. Ноль. И вынуждены констатировать, что протоколы о административных правонарушениях э, вами, комиссии, либо вообще не составлялись, либо только тогда, когда это было, скажем, э, тогда, когда это было необходимо, либо вообще их составление недопустимо затягивалось. Вот именно это тоже, наряду с кадровой политикой, наряду с базой, Составы комиссии. Я понимаю, что вы пришли уже там во многом в 17-м, да, там начинали формироваться комиссии, в 19-м мы пришли, там уже, наверное, треть формировалась, но вы могли бы посмотреть, оценить, вернуться к нашим рекомендациям, проанализировать, кто же в системе остался, те нарушители, какие были, почему на них опять делают, если это же, скажем, ставку. Так вот, наряду с этим, что вот этот вопрос о том, что составление или не составление протоколов комиссии недопустимо затягивалось. Это очень большая срезанная к вам претензия. Вообще неспособность организовать соответствии с законом вот эти выборы, скажем, муниципального образования Самсоневское. Вот вы решением СПИК, полномочия по их организации были переданы ТИК-22. Хорошо? Хорошо. Выявили, передали. Потом это ИКМО Сапсоневская в судебном порядке стала обжаловать ваше решение. Однако суд отказал, спасибо суду отказал, отстоял вашу честь мундира в этом смысле. Но это опять я просто вам к тому. Кадровая политика, кадры решают все. Виктор В период регистрации кандидатов к нам суда поступало 41 жалоба на решение, об отказе из, в, это, в регистрации кандидатов, которые были, вот нами рассматривались на заседании ЦИК, это почти 60%, 60 от общего числа жалоб, которые поступили в ЦИК по вопросам регистрации. 60%. Мы удовлетворили 25 из них, да. Вот я э, и... Вы, я так поняла из вашего выступления, что вы это считаете что-то нормальное, когда из 41 жалобы по муниципальным выборам цикл удовлетворил 25. Это вообще больше половины, это вообще тут ни разу, ни разу в истории цикла такой практики не было. То есть никакой мотивации аргументации на решениях. Вот это, вот это просто... Это недопустимо. В ходе рассмотрения жалоб были выявлены системные проблемы в работе по приему и проверке документов кандидатов рядом избирательных комиссий, ну в частности КМУ Ржевка Смоленска, но ну, то говорит, что просто недопустима позиция в данном случае городской комиссии, когда в ряде случаев были все основания для регистрации кандидатов самой комиссии, но эти дела целенаправленно направлялись обратно в ЭКМО для повторного рассмотрения, тем самым затягивая процесс регистрации кандидатов. На это пришлось обратить Внимание, даже ну спасибо уполномоченному по правам человека в городе Санкт-Петербурге мы постоянно с ним работали он нам подкидывал материалы чтобы мы тоже когда от -то, вас не поступало озабоченности мы помогал нам реагировать на эти факты но э, э, э, э, ситуация такова а в результате что многие кандидаты даже те которые были зарегистрированы у них, они не смогли участвовать обеспечить себе полноценную кампанию избирательную в судах представители Санкт-Петербургской избирательной комиссии в очевидных ситуациях, мы это четко отследили, занимали позицию, направленную не на защиту нарушенных прав кандидатов, а на отстаивание интересов муниципальных администраций. Можем доказать это. У нас все материалы есть. При рассмотрении исковых заявлений по регистрации 17 кандидатов в муниципальном округе Екатеринговский комиссия вообще не направила своих представителей и не представили письменных объяснений в суд, о чем нам сообщил очень тоже по правам человека. Еще раз ему Спасибо. И сами мы потом собрали эту информацию дополнительно, скажем, аргументацию, потому что на самом деле произошло. Вообще, то, что касается неисполнения судебных решений, это вообще не поддается никакому, я вот никакому осмыслению со стороны КМО. Это вроде бы не прямая ваша, да, опять-таки, это косвенные, да, опять-таки, результаты кадровой политики, которые исключительно в ваших руках, ну, скажем, существенно, 50%. Это очень серьезно. Я просто... Вот, вот, пожалуйста, материалы тоже уполномоченного и наши. Вот смотрите. ИКМО «Черная речка» не исполнила решение Приморского районного суда. Суды, даже спасибо, вот в данном случае я могу сказать спасибо ряду э, санкт-петербургских судов, которые восстанавливали права, нарушенные кандидатов. Но что делали ИКМО? Вот «Черная речка». 30 июля э, суд... Значит, Приморский суд Санкт-Петербурга отменил законный отказ в регистрации кандидата Чапрунова. ИКМО «Черная речка» решение суда не исполнила, вопрос о регистрации Чапрунова не рассмотрела, якобы из-за отсутствия кворума. Чапрунов обращается к вам жалобы на бездействие ИКМО и требованием зарегистрировать его на заседание СПИК. Что комиссия делает? Отказалась рассматривать этот вопрос о регистрации Чапрунова, поскольку решением суда эта обязанность была возложена на ИКМО. Хорошо. Чупрунов обратился в суд с административным иском об изменении способа исполнения решения суда. Приморский районный суд удовлетворил его жалобу 14 июля, обязав ЭКМО зарегистрировать Чупрунова. Вот на 25 августа это решение было не исполнено. 14, 14, нет, 14 августа, августа оно было принято, да, судом 25 оно было не исполнено. Значит, я просто, вот, вот как ЭКМО реагирует, на судебное решение. 20, вот 25 августа Московская застава, и КМУ Московская застава, не исполнила обращенное к немедленному исполнению решение Московского районного суда Санкт-Петербурга от 14 августа, отменившее незаконное решение. ИКМО об отказе в регистрации 17 кандидатов и обязавшей ИКМО повторно рассмотреть вопрос об их регистрации. Решение не было исполнено и после вступления его в законную силу. В отношении ИКМО «Московская застава» возбуждено исполнительное производство. Пристав исполнитель, вот только, пристав исполнитель лично доставляет в ИКМО копию постановления о возбуждении исполнительного производства. И никакой реакции на действия Пристава и КМО не отреагировала просто не отреагировало 23 августа санкт петербургским суду, городским уже судом удовлетворена апелляционная жалоба работного на решение василия островского районного суда об отказе в регистрации кандидатам в депутаты муниципального совета муниципального образования округ морской прямо на заседании суда председатель морской рыбинская заявила что не будет исполнять решение суда не будет она исполнять решение суда. Она сама себе суд, она сама себе власть, и на нее нет никакой правы. По 25 августа это решение суда, обращенное к немедленному исполнению, оно было не исполнено. И так далее, и так далее. Я не буду... Это вот несколько вопиющих. Какие ваши действия? Я понимаю, что вы не можете возбуждать административные там, но где кадровое решение... Это вот я это квалифицирую, если вы со мной не согласны, потом скажете, как бездействие городской комиссии по защите избирательных прав во многом на муниципальных выборах, когда такие факты проявляются. По своей линии, разве у вас нет никаких возможностей было людей привлечь к ответственности? Я не имею в виду административную или там уголовную. Отстранить на это время что ли, я не знаю. Ну как так? Человека не выполняет судебное решение, дают суды в городскую избирательную комиссию и все нормально. Они себя прекрасно чувствуют, и мы все здесь носимся, извините, не знаем, что делать. Вот. Я тут, конечно, ну давайте повторим там все достижения, о которых вы говорили, да, действительно, но это, я хочу сказать, покажите эти слайды, да, если сравнить с 2014 годом, покажите, давайте у вот слайд, включите мне где там у нас, кто сколько зарегистрировано, вот какие, замечательно все, но тут давайте так, не будем приписывать это все нашим или вашим действиям, да, если бы не наши действия совместные, картина была бы совершенно другая, это правда. Это правда. Но тут и они, скажем, поработали, и партии были очень активны, и они во многом активно, то есть они извлекли уроки из 2014 года, и гораздо больше выдвигалось, и наблюдателей было больше, ну и так далее, так далее. То есть это совместное усилие и кандидатов, и партии. И ЦИКа, который, к сожалению, далеко часто, и тут я, давайте я честно скажу, если бы мы постоянно вас не поддавливали, я мягко скажу, с вашей стороны многих действий вообще бы не было. Мы вас найти часто не могли. Сидит Алла Викторовна, отбивается здесь постоянно от наших руганий. Конечно, я считаю, что вот это достижение, это в том числе благодаря нашему беспрецедентному вмешательству, вмешательству на грани фола, практически не обладая тем набором полномочий, которые помогли бы нам в корне это пресечь. Конечно, мы вообще этого не допустим. Вот что еще было? ведь вот Жалоб было много на отсутствие доступа в избирательных комиссиях. Отношение к наблюдателям, к членам комиссии. Я не хочу сейчас эту тему даже поднимать. У нас масса жалоб по этому поводу. Просто... Документально зафиксированы случаи невозможности доступа в избирательные комиссии. Ну что теперь? Вот по муниципальным образованиям у нас обращение, которое свидетельствуют о возможных нарушениях, которые способны повлиять на результаты. О повторных пересчетах бюллетеней мы говорили в избирательных комиссиях которые существенным образом меняли результат первоначального подсчета голосов. Был ли там тотальный контроль с вашей стороны, работающее на опережение? Не заметили мы это? Когда уже представители кандидатов или партии били во все колокола, кричали «СОС», нам пришлось срочно опять, приходилось направлять людей, какие-то меры принимать. А ваши, скажем, отдельные, я бы не знала технологии, но в отправлении писем по почте это уже на факте. Это просто вот мне пришлось даже перед почтой извиняться, когда я хотела на них в суд подать за то, что они <смех> саботировали избирательную кампанию. А технология отправили, забыли. Ходит она там неделю где-то, а кандидат отдыхает. Уклонение участковой избирательной комиссии от подсчета голосов помещению их. Ну, я тут даже и в последующем проведении в помещении КМО. Я сейчас пытаюсь сократить, потому что здесь только я могу до вечера рассказывать о том, что все происходило. Да. Вот В ГАЗ-выборы содержится информация, Прям беру кусочки только, о ручных пересчетах итогов голосования на семи избирательных участках в муниципальном образовании «Остров Декабристов», оборудованных КАИ, результаты которых существенно повлияли на распределение мандатов. На текущий момент результаты выборов определены избирательными комиссиями образования. Теперь, конечно, факты установления возможных нарушений только в судах, только в правоохранительных органах. Ведь я же когда, вот, понимаете... Когда я вас призывала, и спасибо, что вы прислушались, чтобы не спешить с подведением итогов губернаторской кампании, то есть для того, чтобы рассмотреть все возможные жалобы, это действительно было так. Но это ни в коем мере мои призывы не казались подведением итогов ВКМО. Конечно, тут надо было стоять на страже и там действовать быстро, оперативно. И, конечно, когда видят, что они торопятся подвести то, что вы вообще там никак не могли вмешаться, а информация, если вы ее мониторили, тревожная, которая могла предполагать, что там могут быть злоупотребления, и они сейчас будут скрыты этими решениями, тут, конечно, вы должны были оперативно действовать и работать. Теперь, конечно, ну, в судах. Эта практика, конечно, я говорю, это же вопрос не ваш, конечно, это выходит за рамки вашей компетенции, нашей компетенции, реакция правоохранительных органов Санкт-Петербурга на наше обращение. И тут я тоже хотела бы отметить, а сколько с вашей стороны было таких обращений? Да всего 23. Всего 23. Разве общая ситуация, масштаб злоупотреблений, нарушений? Вмещается в эту цифру 23, если даже с нашей стороны их было 170 с лишним. И какая была реакция? То есть я так поняла, что ни на одно из ваших, даже вот это ничтоженных 23 обращения до настоящего времени, никакой реакции со стороны правоохранительных городов Санкт-Петербурга не поступило. Кстати, и на наши тоже. Вот почему этот предмет моего обращения в Генеральную прокуратуру, чтобы не только сейчас пересмотрели все факты безобразия и правонарушения со стороны членов комиссии, но и в том числе дать оценку халатному или недолжному действию или не бездействию со стороны тех правоохранительных органов, которые были предупреждать правонарушения, нужны восстанавливать, помогать на восстанавливать нарушенные права как кандидата, так и избиратели. Не увидели мы это в Санкт-Петербурге. Такое ощущение, что вообще никакой власти там не было. Вот что хотят, то творят. Да, вот 173 от нас только было. Сейчас уже, вот после подведения итогов, мы отмечаем, что жалобы на нарушения, которые к вам продолжают идти комиссии, вами, Уважаемый Виктор комиссия рассматривается абсолютно формально. Абсолютно формально. Отписки идут. Ну, конечно, я... Да, можете показать вот эту красивую картинку, о которой вы говорили, покажите, да, в результате вот всех этих действий совместных. Неплохо получилось. Покажите, да, пожалуйста. Но чего это стоило? каким репутационным потерям, потерям доверия, битвам, нервам. В настоящее время предметом оспаривания и возможного конфликта являются результаты выборов порядка 15 муниципальных образований, в том числе таких, как Остров Декабристов, Озеро Долгое, Екатеринговский, Семеновский, Коломна, муниципальный округ номер 15, Сампсоневская, Академическая, Морские ворота, Коломяги, Юнтолова, Комендантский аэродром, муниципальный округ номер 65, Георгиевский. Мы внимательно будем следить за судебными процессами и готовы. Вот услышите, пожалуйста, мы готовы, потому что вы были очень пассивны, и сейчас пассивны. Мы готовы представить позицию Центральной избирательной комиссии при судебных рассмотрениях, если суд, а мы надеемся на то, что суд рассматривает эти дела, привлечет ЦИК России к рассмотрению дела. Сами мы. У нас нет таких полномочий, но мы, вот я заявил нашу позицию, у нас достаточно материалов, исходя из наших скромных полномочий. Мы готовы представить эту позицию в суд и надеемся, что суд сочтет необходимым привлечь нас к этому. На этом этапе. Поэтому, если говорить, хвастаться вот этими результатами, то они достигнуты не благодаря, а часто вопреки. Значит, я еще раз повторю. Да, да. Вот это этап формирования избирательных комиссий. Почему это такая у нас, вот извините, проблема, которая возникла? Упустили в этот этап. Еще раз хочу повторить, что у вас вы имели право предложить составе КВО половину членов комиссии. И предложить, более того, кандидатуру председателя для избрания. То есть у них есть кадровая зависимость от вас. Но Так как они себя ведут, такое ощущение, что подобные полномочия избирательной комиссии субъекта Российской Федерации позволяют в значительной мере осуществлять контроль за работой ИКМО через своих представителей. У нас нет таких полномочий по отношению к вам. Мы с вами ничего не можем сделать, кроме выражения там недоверия или еще чего-то. А вы можете. Вам не надо согласовывать, как нам. С одним, с другим, с третьим, извините, кандидатуру вас или членов комиссии. А вы можете. Анализ состава ЭКМО показал, что при формировании новых составов в 44 ЭКМО остался прежний председатель комиссии. Это при том шлейфе 2014 года. Прежний председатель комиссии, в 22 ИКМО прежний заместитель председателя, в 24 секретарь комиссии, то есть руководство фактически всех ИКМО, которое осуществляло вот ту политику те безобразия в 2014 году, она вот она все в действии. Еще раз повторю, да, процесс формировался в 17-19 годах, большую частью до избрания вас... Виктор Александрович, как нового председателя. Однако после его избрания, вашего избрания, все равно четверть были сформированы. Все равно можно было проанализировать, как мне настоятельно рекомендовали, а кто же в прошлых составах безобразничал. И найти основания для замены. Я думаю, что все бы вам пошли навстречу. Они а пошли бы. Я думаю, что тогда бы вы помогли. Вот. Ну что, вот четвертик мок, кстати, которую вы сформировали, вот, пожалуйста, а дальше что, вот мы наблюдаем серьезные проблемы, претензии к кому у нас? И КМО формировали, Семеновский, Красненькую речку, Пискаревка, Чкаловская, Аптекарский остров. Ну, мы считаем, что контроль вообще вот дальше уже за деятельностью избирательных комиссий во время приведения с вашей стороны был во многом просто в значительной мере просто утрачен. В том числе в связи с особенностями закрепленного в законе статуса избирательных комиссий муниципальных образований. То есть, ну, объективности ради, ради хочу это сказать. В том числе это, то есть, э, не полностью ваша там проблема, но вот в связи с особенностями в законе. Да, это и есть проблема, ее надо решать. Но в то же время имеющиеся в вашем распоряжении механизмы контроля, то есть отмены решений мо на основании жалоб на отказ в регистрации кандидатов, составление протоколов об административных правонарушениях в отношении членов КМО за неисполнение решений городской комиссии, они либо не использовались, либо применялись под давлением ЦИК в основном. Очень пассивная была ваша позиция. Приходилось каждый раз вот эти вот осуществлять какие-то тычки, давления и так далее. Конечно, поэтому, конечно, эта ситуация с одной стороны устраивает вопрос, вот вы знаете, такое, о профессионализме Санкт-Петербургской комиссии, вот это вот ее председателя. Но я бы немножко по-другому сказала. В вашем составе есть такие уж профессионалы, доки, работают много лет, суперпрофессионалы, супер. Ладно, председатель новый, но на что направлен? Был профессиональный опыт этих суперпрофессионалов на протяжении всего этого периода. На что? Большой вопрос. Конечно, это все требует вообще переосмысления места в избирательной системе и порядка формирования комиссии избирательной, и вообще системные меры. Мы как раз их и сейчас готовим. Ну что, то есть на основе вот этого всего нашего анализа предварительного следует констатировать, что существующая избирательная система Санкт-Петербурга, включающая в себя избирательные комиссии муниципальных образований, неэффективна и неспособна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК. Да и то, с учетом тех полномочий и возможностей, которые у нас есть, их тоже наш контроль постоянный, это чаще всего, чаще сотрясение воздуха. Апелляция к общественности, чем те реальные рычаги, которыми мы бы могли воспользоваться. Тысячу раз можно, вот сейчас Родин пишет опять, вот Памфилова в очередной раз будет разводить руками. Да, буду разводить руками, потому что это наша позиция, но не только разводить руками, и никогда мы просто не разводим руками. А мы предлагаем те меры, которые могли бы нам, скажем, э, во-первых, то, что в нашей компетенции... И мы очень эффективно действовали в рамках своих ограниченных возможностей. Но и будем предлагать меры, которые позволят нам в большей степени не разводить с руками, а брать ситуацию под контроль и отвечать за нее в полной мере. Сейчас отвечаем в полной мере. Значит, в итоге я подвожу итог своему длинному выступлению. Еще раз, в чем лично наши претензии к вам? Как Виктор Александрович, как председатель УЛИК и вообще, и городской комиссии в целом. Первое. Просто повторю. серьезные упущение при формировании избирательных комиссий муниципальных образований. Вот я бы сказала так. Все-таки обратила внимание вот на это важное обстоятельство, о котором я ни разу говорила. Одна из главных причин нарушений, которые, вот избирательных прав, которые мы наблюдали, это именно в безнаказанности тех нарушителей, которые уже не раз были пойманы за руку. Которые не раз были пойманы за руку, и они продолжают работать в системе. Много таких людей работает в системе, в разных, на разных уровнях комиссий, включая икому, особенные икому. Это одна из ключевых проблем требуется серьезное кадровое оздоровление всех уровней комиссии я бы сказал так кардинальное оздоровление обновление очищение это как же надо было сформировать комиссии чтобы в итоге по деле муниципальным комиссиям получать полное игнорирование решения Ваше же вы их формируете они игнорируют ваши решения или скажем подавать в суд или вообще отказываться выполнять решения судов. Вот аПФИО, сот итог кадровой политики, системы и принципы формирования комиссии. Коренная причина. И безнаказанность, и бездействие правоохранительных органов города. Отсутствие второй вопрос. Отсутствие реальной информационной поддержки кандидатов, избирательных объединений. Да, вы, конечно, принимали соответствующие решения, в частности, решение о необходимости оперативного представления в городскую комиссию документов, связанных с назначением муниципальных выборов. Но эта работа носила очень поверхностно, часто в сугубо формальный характер. В условиях такой серьезной кампании, зная, какой шлейф был от прошлой кампании, какая настороженность со стороны людей, партии, общественности, но просто принять решение это было недостаточно. Важно было обеспечить точное исполнение всех этих решений. Реакция на неисполнение. Мы готовы были помогать, когда вы к нам обращались. Но вы-то к нам почти не обращались за помощью. Это мы вам навязывали свою помощь. Это мы реагировали на те обращения. С вашей стороны, инициативы, если с чем-то не справлялись, к нам почти не было. А ведь что надо было? Нужно было. Элементарно, заранее. Расписать адреса, телефоны, e-mail, икмо, часы их работы. А мы что потом делали? Продлевали работу, они в суд подавали, не хотели продлевать время принятия документов. Поэтому в итоге кандидаты, многие не могли найти комиссии. Если находили их место нахождению там и ждали, извините, братки разного рода которые якобы очередь составляли из кандидатов, или с неожиданностью узнавали, что у них совершенно иной график приема документов. Я уж не говорю, что по ряду муниципальных образований так и остались серьезные вопросы по современности, своевременности информирования о назначении выборов. Так они и остались, эти вопросы. В результате что? Это вообще подрывает легитимность прошедшей кампании. Вот были бы у нас полномочия, мы бы, по крайней мере, в десятке, в двух десятках, и кому отменили бы выборы. По факту тех нарушений, злоупотреблений, к сожалению, нет таких возможностей. Поэтому мы намерены менять эту ситуацию на правовом уровне. Это подрыв легитимности выборов. Нарушение прав как кандидатов, так и избирателей, которые за ними стояли. Потому что многие просто не смогли провести полноценную кампанию, даже когда их зарегистрировали в последнюю очередь. Невероятно низкий уровень. Третье отмечу. Невероятно низкий уровень подготовки решений по жалобам. В ходе этой избирательной кампании ЦИК России вот рассмотрел большое количество жалоб на решение вашей комиссии, и невозможно было не отметить. Уж извините, коллеги. Хотя у вас такие профессионалы работают. Ни одну избирательную собаку съели, извините. Но огромное количество таких решений было совершенно не аргументированное. А СУС хоть какая-то была, ну, какая бы даже, ну, скажем такая, поверхностная мотивировка этих решений. Что это за решение, в котором комиссия обозрела личное дело, заслушала заявителя и председателя муниципальной комиссии, и на основании только этого, без указания на фактически выявленные обстоятельства, на нормы права приняла решение? Ну как это? Ну вы хоть сами читайте, чтобы подписывается такой ситуации неудивительно, что такое большое количество немотивированных решений городской комиссии мы отменили и направили на новое рассмотрение в комиссию, а в некоторых случаях даже регистрировали канди кандидатов сами. Это же вообще, без прецедента. ЦИК сидит и регистрирует кандидатов в ИКМУ, в смысле, на муниципальном уровне. У нас, я не знаю, если по другим регионам, там, я не знаю, вообще был хоть один, если был, то, может быть, один случай, один, исключительно один случай, а все ваше несвоевременное это яблоку привет, несвоевременное реагирование, на нарушение закона муниципальными комиссиями. Принятие решения по жалобу на муниципальные комиссии очень часто откладывали за городской комиссию на последние дни установления срока. То есть такое затягивание, что рассосется, бог с ними. Катастрофически малое количество составленных протоколов в административных правонарушениях, а те протоколы, которые из подпалки были составлены, из подпалки, подчеркну, отвечаю за свои слова, по нашей инициативе получали дальнейший ход с очень большими сложностями. И, уж извините, Виктор Александрович, ваша недостаточная ответственность, я бы сказала, низкая личная ваша ответственность. При такой ситуации мы даже не увидели особой заинтересованности ее разрешения со стороны председателя. Более того, что мы вас видели только один, только один раз, вы были вообще на рабочей группе-то. Алла Егоровна за всех там, Алла Викторовна отбивалась тут за всех. Документы для рассмотрения на рабочей группе, пожалуй, практически выбивались с нашим аппаратом, просто выбивались. При этом сам председатель, вот я говорю, что не участвовал, как, впрочем, и ВКС. Как ВКС, вы обязательно где-то там на каком-то очень высоком уровне, на очень высоком уровне, для нас просто недоступны. Какие-то там совещания невероятно важные, которые важнее вот непосредственно вашей работы. Ну, какое может быть доверие, какое может быть отношение? Сейчас, вот последняя капля, которая переполнила наша... Да, вот я сейчас как раз тоже за пределами компании. Я понимаю, что это не ваша функция. Что сейчас происходит у нас за пределами компании? Идут вот к нам, сейчас приходят представители партии, кандидатов, что задним числом сейчас в ряде... И там, где были избраны сейчас новые, старым составом пытаются изменить порядок работы муниципальных советов. Уже в нескольких уставах, по сути задним числом появились поправки, что председателя можно избирать двумя третями, а не половиной, как было раньше. То есть торопится, торопится, меняется порядок определения кворума. Скажем, соседание правомощное, если на нем присутствуют все избранные депутаты, да, если на нем. А в округе пошли еще дальше. Даже изъяли из архива, якобы, не знаю, надо подтвердить, номер газеты, где было объявление о выборах. Так что теперь трудно понять значит, насколько закон это компании. То есть я вот это, я понимаю, что это уже как бы выходит за рамки вашей прямой компетенции. Но на самом деле, я возвращаюсь к началу, это прямое следствие вашей кадровой политики. Вашей большой доли ответственности за состав и характер работы этих комиссий. Что они творят при вашем попустительстве или, понимая, полной безнаказанности? Я Помимо вас, в данном случае, хотела бы еще отметить, мы с этим столкнулись, у нас есть достаточно много материала о неприглядной роли во всей этой ситуации в ходе муниципальных выборах как председателя ЗАГС господина Макарова, так и некоторых депутатов ЗАГС Госдумы Марченко, Романова, Васнецов, по-моему, если ничего не путаю, ну и так далее. Прямое вмешательство в процесс, на подзависимый часто от них Комиссии недопустимо. Мы те материалы, которые считаем, что там есть основания, как правоохранительные органы направим, В большей частью направляем в руководство партии «Единая Россия». Я думаю, что они должны дать должную оценку, э, своим пресс, скажем, тем, кто представляет Санкт-Петербург, и нанесли непоправимый ущерб авторитету партии единой России в городе Санкт-Петербург. Значит, по постанову наше постановление, проект постановления. Ну, принять, заслушаю, вот мой доклад, то есть принять, вы сейчас выступите, да, принять к сведению информацию о ситуации, связанной с проведением выборов депутатов. Ну, это такая традиционная да, форма принять к сведению. А вторым пунктом принять неудовлетворительную работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю. Еще раз хочу подчеркнуть, отделяем. Претензий по выборам губернатора к вам нет. Но то, что касается муниципальных выборов, считаем вашу работу неудовлетворительной. По контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, в связи с тем, что указанной комиссии не были приняты достаточные меры, Необходимые меры, я бы сказал даже, реагирование, направленные на противодействие выявлению нарушения законодательства о выборах, а также в связи с недостатками в работе по формированию избирательных комиссий муниципальных образований. при том, поручить Санкт-Петербургской избиратель... Санкт избирательной комиссии это вам бонус, провести бонус. Чтобы реабилитироваться. Провести всесторонний анализ работы избирательных комиссий, действующих на территории Санкт-Петербурга по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, по результатам которого рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушение законодательства о выборах, к установленной ответственности в рамках своей компетенции, вплоть до инициирования вопроса о расформировании отдельных избирательных комиссий, а в случае воеваний в действиях членов комиссии иных участников избирательного процесса признаков состава административных правонарушений или преступлений обратиться в соответствующие правоохранительные органы даем вам еще такой шанс с представлениями о проведении проверок и привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности. Информацию о результатах указанного анализа и принятых мерах представить в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в срок до 25 октября 2019 года. Вот два ровный месяц вам дается. Да. Четвертый пункт. Предложить губернатору Санкт-Петербурга Беглову и Законодательному собранию Санкт-Петербурга принять в рамках своей компетенции необходимые меры по выстраиванию эффективного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления Санкт-Петербурга, направленного на формирование системы избирательных комиссий, способных обеспечить в полном объеме реализацию и защиту избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов на территории Санкт-Петербурга, в том числе и при формировании дополнительных территориальных избирательных комиссий. Вот за этими словами кроется то, что требуется кардинальная реформа очищение, оздоровление всей, в первую очередь, кадровой и системной, институциональной, всей избирательной системы Санкт-Петербурга, скажем, потому что муниципальные комиссии, муниципальные выборы, это имеет огромное значение, и они вот, скажем, своими скандалами, уже не первый раз, своей грязью, они просто заливают и другие выборы направить настоящее постановление с приложением всех имеющихся Центральной избирательной комиссии Российской Федерации документов и материалов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Обратиться к Генеральному прокурору Российской Федерации Чайки с просьбой взять рассмотрение правоохранительными органами заявление о нарушениях законодательства о выборах при подготовке проведения муниципальных выборов в Санкт-Петербурге под личный контроль. И вот тут я надеюсь, я тут, мы не стали это писать, что это будет... Пресечь, что дать должную оценку тут мы не имеем права диктовать, но надеемся, будем просить должную оценку вот, действиям правоохранительных органов Санкт-Петербурга на период избирательной кампании, действия или бездействие. Мы оценим как бездействие во многих случаях. Все эти до сих пор вот с самого начала 173 наших обращений, 23 ни одного ответа. Это что такое? Направить рабочей группе по вопросам совершенствования избирательного законодательства, 6 пункт, и процесса, созданный по поручению президента Российской Федерации. Это в администрации президента, вы знаете, это рабочая группа, да. Предложение, тут надо писать, наверное, да. Рабочей группы в администрации президента. Да, Предложение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, касающееся изменения законодательства о выборах в части статуса избирательных комиссий муниципальных образований. Что я имею в виду? Так коротко скажу вам тезису, что мы... Еще раз хочу сказать. Раз вы все с нас требуете, я столько мы не начитали с упреку, что там, где там ЦИК? Что там ЦИК спит? Чего он там ничего не делает? Вот первый наш шаг чтобы мы могли в полной мере, отвечая за все действовать, вот он сформулирован в ряде наших предложений законодательных. В первую очередь, закрепить положение о том, что ЦИК России и комиссия, скажем, субъекта Российской Федерации на территории соответствующего субъекта являются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к иным комиссиям в части осуществления контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. Тем самым исключается возможность утверждать, что ЦИК России и комиссия субъекта Федерации не имеют отношения к муниципальным выборам и появляются основания для принятия соответствующих решений в отношении КМО. Предусмотреть ответственность КМО и ТИК в случае невыполнения или ненадлежащего выполнение возложенных полномочий, повлекших массовое нарушения избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации в виде передачи возложения их полномочий на иные комиссии, то есть комиссию субъекта Российской Федерации, территориальную, участковую. Третий пункт предусмотреть ответственность председателя ИКМО. В аналогичной ситуации в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения таким образом лицом своих по обязанности, повлевших массовое нарушение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, он может быть освобождено от должности по решению ЦИК России или Суб... комиссии субъекта Федерации. Вот так, через голову по решению ЦИК, если комиссия субъекта Федерации проспала этот момент». Четвертое. Исключить положение о том, что полномочия ЦИК могут возлагаться на соответствующие КМО. Тем самым будет полностью закончено формирование комиссии территориального уровня, а наша задача их укрепить, чтобы они профессионально работали и несли ответственность, что позволит в дальнейшем не формировать эти КМО, а возлагать их полномочия на ЦИК на территории все страны и установить, что председатель ОЛИКМО, муниципального района, городского округа, внутригородской территории избирается исключительно по предложению комиссии субъекта Российской Федерации, то есть вашей, ну в данном случае. Ну, я не буду дальше, это так только на вскидку некоторые предложения. Мы готовим полный пакет. Надеюсь, что будет, скажем, он поддержан и принят в рабочей группе. Так, я хотела прежде сейчас. Так, кто у нас? Да, вот Александр Юрьевич, а потом, если у вас что-то, Виктор Александрович, у вас или у ваших коллег есть что сказать, ответьте, задать вопрос, мы готовы вас выслушать. Пожалуйста, Александр Юрьевич. У меня выступление по проекту постановления, но прежде чем я к главной теме перейду, я бы хотел сказать, что я не удовлетворен ответом Виктора Александровича на мой вопрос по поводу сведений, содержащихся в газ -выборы. Процедура регистрации кандидатов никаким образом не имеет отношения к тем сведениям, которые в газ содержатся, учитывая, что сегодня на утро по 12 муниципалитетам Графа завершения выборов не заполнена. Я считаю, что в 12 муниципалитетах Санкт-Петербурга выборы не завершены. А, теперь о главном. Вот, Виктор Александрович, вы вспомнили эпизод с о, «Озером Долгим». Действительно, на прошлой неделе я там был. И мы а, ну такую уникальную операцию совершили. Да? А, Горосберком приняли решение, на основании которого мы вывезли избирательную документацию из избирательной комиссии муниципального образования и переместили ее для надлежащего хранения в помещение Гурасберкома. Это, напомню, было вызвано тем, что часть кандидатов и партии была неудовлетворена результатами выборов в этом экмо и написали к нам коллективное обращение в течение почти недели. Люди дежурили возле помещений к и, конечно, необходимо было снять социальную напряженность. А, по поручению Александры а, я прибыл в Санкт-Петербург в четверг вечером. Виктор Александрович, мы вместе с вами провели совещание, учитывая, что в пятницу было намечено свидание города а по этому вопросу. Мы выработали определенный сценарий, обговорили проект решения. Этим проектом решения как раз предусматривалось, что рабочая группа городсбиркома вместе с сотрудниками ЦИК и с сотрудниками избирательной комиссии муниципального образования вместе попадет в помещение ИКМО и произведет вот эти все манипуляции с избирательной документацией. Вы выступили гарантом соблюдения всех этих договоренностей, взяли на себя ответственность за поведение в том числе председателя избирательной комиссии муниципального образования. Мы даже с вами потом неформально пообщались на тему замечательного взаимодействия между ЦИК и Горосберкомом. Но на утро случились немножко другие события, идущие в разрез с нашими договоренностями. В 8 часов утра председатель ЛИКМО при поддержке как минимум 10-12 спортивного сложения молодых людей... Проникло в помещение избирательной комиссии муниципального образования. Мне об этом сообщили, я попытался разыскать вас, не смог. В 10 часов утра началось заседание города на котором вы, к сожалению, отсутствовали. Поэтому вот это решение, о котором вы вспоминали, мы принимали без вас, и все остальные э, действия по Икмозеру Долгое тоже делали без вас, потому что вас не было на работе ни в четверг, ни в пятницу. Виктор Александрович, я воспринимаю вот эти два события как свидетельство такой вашей личной ненадежности, потому что лично имел от вас некие обещания. И мне кажется, что это в дополнение ко всем тем фактам, которые Алла Александровна в своем докладе озвучила, позволяет мне предложить в проект постановления а, отдельный пункт о выражении вам недоверия. Прошу а, проголосовать этот пункт при принятие решения по проекту постановления. Спасибо. Спасибо, уважаемый Александр Юрьевич. Но ну, я, э, прежде чем, да, можно? Виктор Александрович, да, у вас, а, ну хорошо, это мы, да, я можно, я, если вы не возражаете, коллеги, можно я по этому пункту выскажусь, да, вот по предложению Александра Юрьевича. В принципе, э, все основания для этого есть, для выражения доверия, но я бы не стала сейчас это делать. И скажу, почему, коллеги, я не стала бы включать. Александр Юрьевич, я вас попрошу. Ну, во-первых, а кто будет? Я бы не хотела сейчас, давая оценку, то есть недовольственная работу Горозбиркома Мина по выборам муниципальным, мы им в то же время в третьем пункте поручаем сделать очень много для исправления, ну, по крайней мере, не понять, исправить целое, целом, но по крайней мере по тому, что можно еще сделать, чтобы ситуацию как-то выправлять. Кто будет делать? Я считаю, что вот сейчас так, да, и у комиссии, и у Виктора Александровича наоборот есть возможность и обязанность в соответствии с нашим постановлением, в соответствии с пунктом 3, сделать все возможное для оздоровления ситуации. В принципе, я уверена, понимаете, это уже выходит за рамки нашей компетенции, что на самом деле, что бы надо было бы, да, вот что, вот то, что мы не можем предложить и написать. Вообще, по идее, я думаю, что Виктор Александрович сам созрел уже написать заявление по собственному желанию. Я думаю, что было бы хорошо, если бы, по крайней мере, половина членов комиссии, которые уже много лет сюда, суперпрофессионалы. Только я говорю суперпрофессионализм, к сожалению, имел несколько иной выход часто. Если бы написали заявление об уходе, ну, хватит, работали, не справились. Уже, извините, 14 год прошел сейчас. Ушли бы сами по собственному желанию, дали бы возможность губернатору ЗАГС Собранию сформировать новый там есть в комиссии, есть у вас прекрасные члены комиссии, которые понимают актуальность и могут дальше работать, работоспособны и понимают задачу новые. Но поменять характер работы комиссии, ее состав, методы работы, потому что, понимаете, мы уже принимали меры, мне тоже не хотелось, ну что мы, мы с вами одного отправили в отставку, ну фактически, до да, второго. Там Выражение, не выражая, отправили в отставку. А что, Поменялось что-то? Да ничего не поменялось. Поэтому сейчас, извините, выражение доверия Виктору Александровичу, то есть он, естественно, там, скажем, после его ухода, система-то не меняется. Ну, посадя сейчас самого идеального председателя вот на тот состав комиссии, на ту ситуацию, систему, которая в Санкт-Петербурге, изменится довольно мало чего. Поэтому я считаю, что было бы, конечно, замечательно, если бы в конце концов, может, досрочно, была бы, люди бы осознавали, значит, сами бы дали возможность прийти новым людям, чтобы и ЗАГС собрание и губернатор вновь избранные могли предложить ему свои предложения сформировать современный, боеспособный состав комиссии, отражающий реальные расклады, скажем, сил в Петербургском обществе, которая взяла бы на себя ответственность при нашей помощи кардинально реформировать, оздоровить, очистить, провести серьезную кадровую политику, вот тогда можно было бы. Поэтому я считаю, что это, понимаете, ну кто-то обрадуется, сделать какую-то, для, ну, скажем, понимаете, да, вот, кому-то угодит. На самом деле это не решает проблему. Поэтому я лично, я категорически против. Достаточно второго пункта, то, что мы признали работу комиссии, именно поэтому, я подчеркну, именно по этому направлению, который вроде, потому что еще раз хочу сказать, что комиссия по тем выборам, которые она непосредственно организует, по губернаторским, к ней особых претензий почти никаких нет. Мне кажется, что достаточно вот сейчас, но вот высказывая свои соображения, что нам надо на самом деле сделать, это выходит за рамки этого постановления, за рамки нашей возможно возможности. Это, это уже предмет я беру на себя, часть обязанности для того, чтобы проговаривать это с теми, от кого зависит вот такое развитие события. Но в любом случае, как вы знаете, это право, мы не можем никого, это право, сами в комиссии решать, может быть, это их право, никто. Не имеет права, пока он сам заявление с отчет написать, никто не может его, скажем, да, заставить это сделать или, ну, скажем, против его воли. Это только, скажем, мое представление о том, что могло бы быть. А поскольку это только представление о том, что могло бы быть, давайте, на мой взгляд, ограничимся тем постановлением. И оно дает большие возможности для оздоровления ситуации. И я думаю, что в том числе и комиссии в этом составе, если мы нашли взаимопонимали, не найдем, сделать очень много и, скажем, показать, что и этот состав, ну, скажем, способен и работоспособен и способен возглавить огромную работу наша совместно здесь вместе с губернатором вместе с собранием вместе со всеми заинтересованными лицами по реформированию всей системы в первую очередь базы ее муниципальных муниципальной базы да пожалуйста сейчас справку и пожалуйста да Александр Ильич, по справку по тому вопросу, который у вас возник относительно регистрации, по закону о выражении местного управления предусмотрено официально, после официального опубликования через 10 дней. В течение семь дней зарегистрироваться. Это время дано для того, чтобы соответствующий кандидат мог сложить полномочия несовместимыми со статусом, и в течение семь дней после официального повликования процесс проходит. Вот сегодня, как я понял, последний день, 17 день. Ну, Я прошу уточнить все правовики, уточнить, сейчас не будем дискуссию податься. Виктор Александрович, коллеги нашей из Санкт-Петербургской комиссии, пожалуйста, мы много говорили, если вы хотите, вам слово, ваши возражения, ваши аргументы, все, что вы считаете нужным, пожалуйста. Уважаемая Александра, благодарю за предоставленное слово, благодарю в том числе и, так сказать, и Александру Юрьевичу вот, за его слово. Искренне причем благодарю. Мы запис записывали каждое ваше слово, каждый пункт тех наших недостатков, которые вы обратили внимание. И обещаем, что над каждым пунктом мы серьезно поработаем, сделаем соответствующие выводы, каждый сам по себе, ну и в целом всей комиссии. Я думаю, что у нас еще получится что-то. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Виктор Александрович. Я тогда, коллеги, могу я поставить на голосование? Да, на голосование данный проект поставлен. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Кто, кто? А, Александр Юрьевич воздержался. Ну, хорошо, да. У нас хватает кворума, да? да, -да, -да. Все, да. Хорошо, значит, 9, да, за 1 воздержался. Благодарю, благодарю вас за терпение, за то, что вы нас выслушали. Надеюсь, что при всем наших достаточно острых и непростых отношениях на протяжении длительного времени, как я пришла работать председателем, как я, вот, да, скажем, новый состав, да, несмотря на это, наше взаимодействие дальше будет конструктивно, э, претензии к друг к другу и, э, скажем, просьбы и... Э, Скажем, какие-то предложения объективны, справедливы. И вместе мы все-таки сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию там, где ее можно исправить, чтобы в будущий раз, в следующий раз, никому больше не приходилось с этим сталкиваться. Спасибо. Тогда мы тогда прощаемся с Санкт-Петербургом. Переходим к следующему вопросу. Так, пожалуйста, четвертый вопрос.